Всем привет, ребята! И вы на канале Анна Кри. Сегодня, сегодня делаем поделку. Мы уже насыпали песок. Тут инсталляция будет такая, да? А, это сломанный фонтан. У нас или он не сломанный, не знаю. Да, это был раньше фонтан. Но мы его решили немножко отреставрировать. Мы его сделаем больше. За счет того, что здесь мы взяли разносик. Под, мы взяли поднос, насыпали песок. И сейчас будем делать подделки на нем. И таким образом мы увеличим саму подделку. Да, да ребята? Да. Что мы для этого взяли? Клей, Клей пистолет, пистолет, да? Капушки. Ракушки. разные. Вот камушки, камушки у нас есть. Морские цыпленок, да, цыпленка пристроим. А у нас вулканический еще песок. Мы это обычный песок насыпали морской, это вулканический Пишу, какой а Да. Страхушка большая, от атрапана. И запасные э -э силиконовые палочки клеевые. Будем клеить. Да, что, ребята, приступаем? Угу. Мы сначала положим самые большие, раковины и камушки а потом будем мастерить вместе с маленькими будем приклеивать да, да. давайте подбираем какие а больше подходят ну да сначала большого смотри какой красивый камушек да с полосочками угу. это, его... это никто не рисовал да Он такой был. думаю да берите, самые крупные ложите какие вам нравится. я просто снимаю ой, волосами на не надо ух ты, а ну покажи прозрачный камень ух ты, вот это здорово прозрачный камень да, да Ложите так, как вам нравится, как вам больше нравится. Вот еще а, большая вот раковина. Можно еще одну положить. Можно, можно, можно, можно, ну, вот Все да? вот а, больш, приклеен, больш, да? большую раковину мы решили перевернуть. Хорошо бы туда русалку положить, да? Угу. Посадить. Но у нас ее нету, у нас, у нас есть цыпленок. Там будет цыпленок. Цыплята тоже любят биттерс. Он там прячется, как здорово, Давай его в конце приклеим. Ты можешь клей пока вытащить? Итак, на арену выходит Кристина. Кристина, что будешь делать? Девочки, будут давать, я буду клеить. Пистолетом будешь пользоваться, да? У тебя в руках клеевой пистолет. Ну давайте, давайте, давай, давай, давай, давай. Давай садись на стул. Играться хочешь? Да. А вы подвинете и задите. Аня, аккуратно. Ты правильно делаешь? Правильно? Аня. Да. Молодец. Давай и Настя, давай. Все. С той стороны подойди, с той стороны. С той стороны. Ангелина, про... ладно, хорошо, пробирайся. цветные mm -hmm. Натуральные цветные камни, они не крашеные, они такие были. Что у тебя? Покажи. У тебя божья коровка? Что Покажи, Настюш. Эй, куку. -ку. Покажи божья коровка. Ух ты, такая божья коровка. какая божья коровка. Покажи. Ух ты, классно, черное стекло, да? На стул хочешь сесть? Ты воды хочешь? Да. Ух ты. Вот ну так, оставите уже красиво, да? Ой, Ух ты. Ой, клей, Вот, дай Кристине, вот большая девочка Кристина. Кристина нальет клей. Давай, дай Кристине. Кристина. На чудовище похоже? Ой, как вы классно сделали. А, не трогай, не трогай, запачкаешься. Классно вы сделали. Вообще, вообще а это это разотребленный клей, вот, видите. вот его. и начали выдавливать. Здорово придумали. Мама, ты... Да? куча паутина. а вот красная паутина. Бабы, да? Ну что, ребята, говорите, подписывайтесь на канал. Давайте. Аня, Аня, Аня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Э, это напишите в комментариях вам понравилось sí. или нет sí. если sí. нет <сос�т> тоже <сос�т> <по> <сос�т> тоже напишите <сос�т> и какие подделки вы делаете тоже пишите? Что делаете? Мы Арбушим кушаем арбузы. Арбузы кушаете? Да. Приятного.